Едем делать видеообзор «Срочная продажа. Квартира с ремонтом в самом центре Адмира». из центра ехать. Сегодня же праздник, пробок нет. Но это хорошо, что можно альтернативным путем добраться до этой квартиры. Такие горы сзади тебя, позади тебя. Красивые. Это мы едем сейчас через речку Мзымта, которая разделяет ПГТ Сириус. И самый центр Адлера. То есть сейчас мы уже оказались в самом центре Адлера. Расширили бы вот это кольцо. Расширили бы его, было бы хорошо. Было бы очень хорошо, пробок бы стало меньше. Кто любит центр Адлера, пишите, пожалуйста, в комментариях. Или кто не любит, и за что. Вы не любите центр Адлера. Вот здесь. Сити. всевозможные магазины, офисы, медицинский центр. Мы приехали. Парковаться мы будем, конечно же, возле Плаза. Там своя парковка? Сейчас все покажу. Припарковался я, конечно, возле магазина. Проблем здесь с парковкой нет. Естественно, она платная. А мы идем вот в этот дом. Классная погода наконец-то В Сочи пришла весна Только-только вот она пришла Кажется, только сегодня Ну а это ну, бизнес-центр да. Ну что, сейчас отснимем для вас материал И поедем кататься с сани в Олимпийский парк на, на байках Может быть тоже что-то там снимаем. Ну, до Олимпийского парка Отсюда, с центра За несколько минут на машине Аэропорт тоже тут рядом, но самолета здесь не слышно. Хорошая ухоженная примывающая территория. Машины сюда заезжают только для того, чтобы разгрузиться. Значит, первые два этажа это просто отель, а дальше уже статус квартира. То есть центр вход в отель. Давай так же. Обязательно бахилы, но ну, если лить раздеваться, мы уважаем наших продавцов. Итак, я в квартире. На самом деле площадь небольшая, но сама квартира очень уютная. То есть она идеально для сдачи. Прям идеально. Ну и для ПМЖ тоже она идеальна, потому что в центре находится и бессмысленно переследить всю инфраструктуру большвая кабина то есть все сделано для того чтобы квартира успешно сдавалась есть все все все и пылесос и утюг холодильник мне нравятся материалы которые использовались при ремонте ну, как-то все так это, а антивандально сделано. Сказал, не сказал. Общая площадь вместе с балконом получается. Это первый выходный балкон. Общая площадь 26,8 квадратных метров. Смотрите, какой классный вид. То есть, это одна часть балкона вот с таким видом. И вторая часть балконом. Ну, давайте я зайду все-таки с кухни. То есть на балкон можно выйти как со спальни, так и с кухни. Это место спальни. Да? Его вот так вот как бы разграничили. Вот, пожалуйста. Такая студия в самом центре Адлера. Вот добавить решил. То, что шторки открываются. Видите, панорамные окна и квартира. Еще светлее становится. И шоу, да? Я и так сняла, и так сняла. В общем, как вы видите, нет проблем с парковкой, только она тут вся платная. Возле торговых центров. А до море что тут вышел? Вот речка и по набережной вот здесь вот красивая набережная. И все идете вон в море. Сколько? Здесь ну, 10-15 ну, да -да. Приехали мы в Олимпийский парк покататься на байках И от самого центра Адлера до Олимпарка Ехать всего лишь ну, 10 максимум минут на машине А на такой штуке, наверное, еще быстрее, без пробок В общем, стоимость данной квартиры 9 миллионов 200 тысяч. И это очень хорошая цена для квартиры с ремонтом в центре абер В общем, отвечу на все вопросы. Звоните, пишите. До новых видео, пока.